Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня мы против России. сыграем в эту рубриконе. С вас салайки, подобайка. Смотрите, что я сейчас вхожу. И в общем там первый день. На украинском. Уберите свитки и куты перемещатый письком. С вас подобайки. Мы сыграем вот тактику то, -то. Э, сыграем так-то на русском. Встретить у нас есть. Без названия региона. Но я вроде бы. О, название я, так, так, что нас тут захватить? Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Крим. Я еще, кстати, знаю, что сумма. Э -э, Харьков. Ну, как-то тысяч солдатов там много. Потом его охватили, потом обратно Происход, происходит. Тоже не Крайка. Киев тоже ишли. Если... Сейчас у нас дата украинском жаль посмотреть какая сильно сдата камера стоит поэтому не видно вам значит мы выбираем и перестанем солдата рин тысяча солдатов но это вообще как-то 6 <режесть> первый раз -то. смотрите чернига между беларусь не знаю тоже атаковали подписка капитализация там продувать я не умею быстро будем попадая в свой а Украина подписывает капитализацию там продувание до без ну скорее всего такого не будет мы готовы сопротивляться вот тактику найдем что мы делаем тут у нас 10 тысяч 17 тысяч 15 120 000, 000 нас плохо харков защищаем про бетровского и смотрите крым 10 тысяч. я надеюсь никлая что не мощные что тоже были мощнее он далеко а, я не верю что буду нападать потому что тут никого нету просто черный тьма у вас тоже черный тьма они тоже чем имущество окей что делаем? А, прийти Звёздки и куда перемещать Виска, Луанчика, Криворог. Я хочу наверное. Я не верю, что один просто нападут. Ну вот это так, короче. А ну. Перемещено 1500 до Николаева. Перемещено 7500 оркиков до Луанчика. А, так у него все это бочка. Я значит, один раз так мог сделать. То есть получается у меня очень плохой расклад. Ну, как всегда, 1500 войска можем сразу военную операцию ввести на персону брат. Как сейчас, кстати, идет. Не знаю, зачем он собирает войска. Здесь, конечно же, обновление только зависит всего от вас. Вы поддержите автора. Будем засыпаться построить, так это уже Как поддержать автора? Не играем И поддержим автора. А, дальше. Я вот боюсь, что он реально пойдет на Харьков. Стать, у нас в 7000 солдат. Я тут что-то забыл или нет? Не помню, что у нас было 70 солдат. Ладно, полтора. Давай еще туда. А, так, дело плохо. перемещено 1500 бойцов на Харьков. Это я переместил. Орки атаковали на Харьков. размещено 1700. 71 орк. Траты СУ 3500. нас напали на Харьков. Они а специально Харьков. Но мы выжили. Окей. Хм. Так, ну, я не думаю, что мы будем надеяться, что игра сейчас происходит. Мы будем ходить в операцию на Херсон. Или же поддержим Харька? Потому что сейчас Уланск капец, хочет нападать на нас. Да, поддерживаем сумму. Но проблема в том, что минус 3700. Наш в третий день. Это получается сумма. У меня выхода просто не было. Так. Я переместил 1000 по себе на Харьков. 1700 орков до Луганска. То есть в Донецк вообще банкрот. Я на него напасть. Но потом не подходит Луганск. Съезд мне и Луганск. Нет, только Дипметрип Росс будет держать оборону с Это мне не помню Плохой Кстати, у нас еще Львов из Причем. Капец. Блин, в этом далеко в прям ход, ход, ход, ход, ход. Они уже на подходе. Короче, держим ворону. Эх, тяжело, да. Наверное сейчас срочно скил возьмем. Несколько ходов сделать, но они не ждут Поэтому Let's go на Полтаву, а теперь Полтаву на Харьков. Если вдруг нападет. Давай, это вроде бы половина перемещено перемещены тысяч бойцов на болта. Орки атакуют Хайков. Это взничено 3000 орпов за 4 наших 5048. Так, ну, по рублением пришло. Так, давай. Всем. Харьков на связи. Так, Россия готовится в берегах Тукраины до горожавней Стамову. Сейчас, к примеру, горожавней Стамову. Что там еще? что чё-то выезжаем Крым ННР, ННР, и видимость вид на о <смех> ну да я бы такой не хотел если бы играл бы что у нас случилось так я переместил 6 820 бойцев на Харьков э, Наш Спах переместил 8500 орков на Донец из Сапарович не пишет. Ладно ну короче можем уже нападать из МП Петровска на поле здесь тут, может срочно напасть, но тут уязвим в Димприю Петровск тяжеловато ну это же легкий уже. надо расслабиться так что им терпление я, умирать набирать да, да. интернет а что он там делает? смотрите он разделяет войска. я принесу 20 тысяч лисы так, седьмой день войны, после оконства войска, 43 наших, дорогой 65 тысяч. Это свои траты, нет, побольше, окей, с 1000 на Альфанск, снова, я не понимаю, он хочет время на меня напасть, ладно, полтава, посмотрите, пожалуйста, так, он снова напал, измечены 3300 орки, и траты на СУ 1570 мы можем резко напасть, друзья, но проблема в том, что когда атакуют, тогда, возможно, они не слабаки. Попробуем тоже напасть. Окей, давайте зажмем Луганск. Я сейчас рискованно сейчас нападать, и не рекомендуется. Но это игра, поэтому против можно. Бустровск, атакуют Донецк. Так, что случилось? Силу атаковать Донецк. Значено отучилось соток упоминтов траты, плюс. Все же мы хорошо так и напали, потому что количество пимчина 4252, СК, да, ну там нет СК, а он уже начал помогать, хорошо, давай сюда, на запорочек, все такое запорочек, мы еще на 7.786, страту 256, мы хорошо так и такуем, потому что легкий уровень, надо выиграть. Перемещен на маркет хочет чтобы Сейчас него ну, уже слаба конечно, <смешат> слабый, ти стал. У нас запас. Кстати, у нас может помочь. Так, так. 5000 то есть там эффективно, да? короче, на так знать узнать? подаем Николаев Натисон. так, ларвров, мы не, нам подаем например тренировку, белые мир э, вели миротворческие войска для дупомогли молодым российским республикам. да ладно, а чего вы тут Натисон делать? Мечет это... так. так, ну он не больше тратит, медсок трат. 27 тысяч, 25 тысяч. Ну чувствую, что не проиграют. Давайте будем не молчать, все же играет так интересно. На сейчас можно два ну атак. Керсон такой, а я такой прикинь, а он на Лухансе. В Москве тривает московский протест через складную проволокацию Что там будет на подкрепление? Да. это ведь суть не с тварь в паршении. ладно. Ну, они больше теряют. Продолжаем. Он еще где-то Донецк. Ну, балуется, балуется. Банально сюда. О, и захватил. Восьмотая Запорочь, значит, Запорочь зельная. Я зельную Запорочь первым, думаю, что... Окей, <серкнул> okay. пошли сюда. Один потом Путин. Ну, початку я буду бросать, как только можно, то остырый. Чем хочет? Ты проволься что? Старжие что его направили, разумеется. Угу. Я все правильно разумею. Пошли. Все. Рисунаш. Парковые забрали. Мы два земного. Солдаты на Крем. Конец Ивановского. Скоро освободим. Да. Скоро освободим, мы скоро продолжим. Прям сейчас не продолжим. Просто пауз. Давай поможем. Харькову. Жестко они бомбят. Да. Настолько 4 семейского не победит Хорошо. Там, там, там нужна помощь. Там... Не Петровска атакует на Донецк. они Харьков захватит. Смотрите. Орки это будет Харка. Уменьшены 10 тысяч орков, траты и селу. У нас проблемы, у нас трату больше. Это уже минус, нужен помощь. Я напал здесь, у Короче, Харка. А тут Луганск может помочь. Пасня Любовь Петровска, что тут у нас, целую. Но у нас Орки, это будет Харка. Ну, у них трату больше Принеслись ну скоро освободил так думаю голова думаю запорожье атакуем а там потерпим жестко уже минус посмотрим еще у меня засып больше стало перемещение не цели до так у нас выделить донесли а на место остается у нас баланс и ну как всегда будет в будущем так ну шо там Сейчас делать так, паков защита. Ну, кто из везка? Само списком. Больше он. Траты несет. Так, он должен операцию на Крым вести. Он должен, кстати, из Запорожья может как бы вести себя Донецк, а через Донецк напасть на Луганск э, на или же он в Запорожье. Или же сразу по поможет Харькову немножко, но тратов он больше, у них меньше-меньше сил но достаньте этого большого мальчика, и точнее большого игрокам потом уже прям, Крым вообще не трогает. потом, это напасть тоже, так, у нас проблема карта. давай сюда, Россия из заложек своей виска с Беларуси в ноги взяты Киев. Я этого не ожидал. Знаете, некоторые делают следующей серии. Мы следующую серию обязательно сделаем. Всем просмотр. В следующей серии. Беларусь напала на нас. Я в шоке. Давай, до следующей серии. Пока.